Всем привет! Сегодня опять вам будет вещать говорящая голова по той причине, что на улице сегодня 25 метров в секунду ветер и я думаю, что нормально поговорить не получится, нормально ролик записать тоже не получится. Поэтому решил вот в таком формате. В чат можете не писать, почему? Потому что он только отвлекает. Если вдруг есть пожелание оставить какой-то комментарий, оставьте его, пожалуйста, после просмотра видео. Так будет разумнее, и у меня будет возможность на него достаточно подробно ответить, дабы не терять мысль, не терять нить того, что я хотел сказать. Так вот, сегодня я хотел поговорить о, о том, что у людей не существует плана на богатство. То есть, если взять людей и посмотреть на них, в принципе, в принципе если человек не какой-то фанатичный аскет, то этот человек, он имеет желание быть богатым. Это нормально в нашем материальном обществе, это совершенно естественно. И когда люди к этому стремятся, ну что ж, каждый имеет на это право, я считаю, что мы живем, жизнь одна, надо ее прожить поярче, я сам хочу иметь много денег, и я знаю, куда это тратить. Так вот, как раз об этом я и хотел бы поговорить. Суть денег такова, что она, они дают нам некие плотские наслаждения. Лично вот для меня деньги – это возможность. Это ресурс, который позволяет мне перешагнуть определенную границу и выйти за рамки обычного существования. Для меня деньги – это, это просто инструмент. Я не страдаю от каких-то чувств к деньгам к бумаге. У меня нет привычки испытывать чувство бумаги. Может быть, в юности, когда я там получил первые свои какие-то зарплаты, я мог позволить себе такую дурь, как э, взять все эти деньги, подбросить их в комнате и типа такой «Смотрите, я заработал». вот Но это все детство, это естественно, это нормально. Я думаю, многие так делали. Не вижу в этом ничего предрассудительного. Хотя и вы имеете право и на это, опять же. Что конкретно по деньгам я хотел сказать? По богатству. Исключительно по богатству. Очень многие люди недопонимают, что на самом деле они хотят от денег. Они просто хотят денег. И это легко проследить, когда обращаешь внимание на того человека, которому деньги достались легко. Предположим, чиновники. Да? Они имеют доступ к деньгам, они там, силовики, еще кто-то. Ну, в общем, э, те, кто, прикрываясь своими должностями, я не хочу сейчас очернять какую-то конкретную должность, какое-то конкретное звание, э, какую-то даже конкретную структуру, но если брать в пример Российскую Федерацию, то, я так понимаю, никто из вас не будет э, спорить со мной относительно того, что... Это кресло старое скрипит, простите. Так вот, никто не будет э, спорить со мной по поводу того, что... Очень многие люди за счет бюджета наживаются. Эти люди, вот я когда смотрел хронику криминальную, там арестовали, как вот генерал, по-моему. Вы представляете себе, этот человек купил трехкомнатную, по-моему, квартиру. Я сейчас не буду утверждать, потому что происходят такие ситуации, и я не сильно отслеживаю все тонкости дела. Но э, сам факт, тот, который меня поразил, это то, что. Этот генерал, он купил трехкомнатную квартиру в Москве, чтобы забить ее деньгами. То есть мы покупаем э, кошелек, мы открываем карточку, мы там прячем деньги в кубышечку под матрас, кто-то в шкатулочку в какую-то там еще где-то, а этот субъект, этот ну человеком мне его не хочется называть, потому что человек для меня это нечто нечто разумное. Так вот он купил квартиру в качестве кошелька. Представляете, насколько много у человека денег? Я могу, ладно, я могу понять, если это всего лишь крайнее лицо, и он на самом деле хранил общак таким образом, там целая организация, целая структура. Но если посмотреть на него как на индивидуума, то это очень страшно. В руках одного субъекта, одной одного существа, было собрано такое количество наличности, что он битком забил трехкомнатную квартиру. Я думаю, там не мелкие купюры были, это не, не монетами, это точно. Поэтому это очень страшно и это очень странно. И меня это удивляет. Почему? Потому что люди вот воруют. И я как бы не против того, чтобы люди воровали. Если система дает слабину, если система имеет изъяны, и если это никому не вредит, то, ну, пожалуйста, пользуйся своим положением, но в конце-то концов, ну ты приобрел, украл, грубо говоря, да, на что-то, ну там, чтобы машину новую купить, ну, там, ну дом, ну квартиру, ну о детях позаботиться, но то количество денег, которое мы видим у некоторых э, существ, оно превышает полное, совершенно полное обеспечение его поколений, я не знаю. 7, 10, 15 поколений. То есть настолько много бумаги скапливается в руках одного человека, и при этом параллельно я вижу нищету. Суть к чему я веду вообще? Я веду к тому, что люди – идиоты. Я неоднократно об этом говорил. И более того, я скажу, что люди – еще и имбицилы. Наверное, так будет даже правильнее с точки зрения медицины. Имбицилы, медицина. Да. Человек – тянет деньги только потому, что ему так хочется. Для чего ему нужны эти деньги, судя по всему, он даже не задумывается. Лишь бы было. То есть, понимаете, насколько маразматично все это выглядит. И вот тут я подхожу э, к расшифровке темы данного видео. Люди делают то, что хотят, но не задумываются о том, насколько им это нужно. Люди хотят богатства, но не имеют плана, как распорядиться богатством, как распорядиться там огромной денежной суммой. У меня был период, 16 лет он длился, когда в кинематографии я работал, я занимал не последнюю должность, я работал в режиссерском отделе, снял очень много фильмов, ой, ну, короче, там э, долгая и длительная история. А суть какая? Суть в том, что платили мне очень хорошо. И Параллельно я еще и был на обеспечении. То есть меня кормили каждый день, оплачивали такси по вечерам. В общем, ну, довольно интересно. А у меня такая должность, которая позволяла еще и сверх того иметь средства. И представляете, когда, предположим, я работал на проекте на каком-нибудь, где съемки должны были проходить в горах, на море, в других странах, то, естественно, я за чужой счет ехал туда. С комфортом, с группой, ни о чем не беспокоит, За меня все делали. Я лишь подготавливал, скажем так, свой пласт, свой объем работы. И в итоге мне платили командировочные, меня содержали, за меня оплачивали гостиницу, естественно. Я ездил по самым красивым местам, потому что, вы понимаете, для съемок выбираются самые красивые места. Но это же логично. Никто не поедет на море или в горы, если, если там, предположим, в ерунде какой-то снимать. Это не имеет смысла, это логично. Вот, мы и бывали в самых красивых местах, естественно, и я за это получал еще и зарплату. И долгое время я жил исключительно на широкую ногу. Я мог себе это позволить, и я позволял себе все, что мне хотелось. Про гулянки даже говорить не буду, потому что ну, это, это по-моему, вообще мелочь какая-то. Дорогущие коньяки и прочие, и прочие рестораны. Это безостановочный вообще был процесс. А в такси, по-моему, мы жили, то есть мы, мы, мы не вылазили из него. Настолько это было для нас элементарно, позволительно и вообще нерасточительно, ни не в куринии. Так вот, потом, когда э, Рощер Кампера, руководитель моей страны, не его, а моей страны, он э, уничтожил киноиндустрию, там были приняты определенного рода законы, я, я сейчас не буду вдаваться в эти юридические тонкости, но если раньше заграничный кинематограф иностранный мог приехать к нам и снимать у нас какие-то проекты, то по итогу вышло так, что эта история закончилась. И у нас остались только местные производители. Ну а местный кинопром, если можно так сказать, да, по-моему, кинопром, наверное, киноиндустрия местная, она... Скажем так, и раньше то не блистала талантами и жила на Ладон, да и там были древкопичные, поэтому туда никто никогда не шел работать. Я работал исключительно с иностранными компаниями. В общем, в итоге бизнес наш накрылся. И мы потеряли все. Мы потеряли возможность работать, кто делал карьеру. Там единичные какие моменты сейчас происходят. И тот, кто очень хорошо умеет лизать задницу, он, естественно, хорошо пристроен. Но даже эти люди на данный момент получают весьма-весьма низкую заработную плату. Почему? Потому что все упало. Ну, конкуренции нет, сами понимаете. Э, люди предложение выше крыши, а предложение для съемок э, заказчиков все меньше и меньше. Более того, можно сказать, что их буквально единиц. С тех пор я перебивался с одной работы на другую. Ну, знаете, что такое, когда ты имеешь определенного рода профессии, определенного рода навыки, которые, в принципе в стране колхозе не нужны даже если ты обладаешь сельскохозяйственными какими-то познаниями если ты обладаешь э, агрономическими какими-то э, опять же знаниями да это все равно не оплачивается и люди прозябают в нищете в данных профессиях да и в других в принципе тоже То есть сводить концы с концами жить шикарно а потом сводить концы с концами Первый-второй год, по-моему, я еще как-то рыпался, я еще как-то дергался. Я думал, что все это дело, ну, может быть, наладится, может быть, как-то видоизменится, модернизируется, и что-то произойдет. Ничего не произошло, и а я тогда, дурак, еще верил в власти. Но после того, как был принят налог на безработных в нашей стране, и я понял, что это конец. Вот тогда, наверное, я перестал верить власти окончательно и понял, что ни одно слово, исходящее из их уст, не является правдой. Ну, как минимум о том, что они хотят сделать. Хотя нет, ну, можно сказать так, если поглумиться над словами, можно сказать, что когда чиновники заявляют, в том числе и глава моего государства, не избранный мной, когда он заявляет с экранов телевизоров о том, что мы планируем, мы хотим, то да, действительно, они планируют. Не знаю, как хотят, но они планируют. То есть это такая отмазка, это такая, это такая хорошая мулька, которая позволяет ничего не делать. И можно размазать такую вот фальшивую информацию по эфиру и дать людям ощущение того, что что-то происходит или что-то будет происходить. Это очень опасно. И человек находится в ожидании, и в итоге ничего, в итоге ничего не происходит. У нас есть сайт в стране, где э, чиновники, и президент, пересидент в том числе, э, там, значит, есть списки обещаний того, что они надавали, наговорили. И сбоку идут, идет отдельный графой, что было выполнено, ну и, соответственно, что не было выполнено. Вот очень интересный сайт. Не знаю, закрыли ли его, не закрыли, но в свое время я его смотрел. Да, мне в принципе не надо смотреть, мне достаточно э, заглянуть в историю, заглянуть в архивы, да и в голове пока пошиться в памяти, и я прекрасно вспомню, что за черт там творился, и сколько было дано обещаний. Есть даже нарезки в интернете очень интересные, когда по 500 обещает один человек всему народу, и эти нарезки... По годам <смех> разбитый. 2010, 2011, 2012, 2013. И мы слышим с трибуны одну и ту же фразу. Ну, как бы, мне кажется, даже больше ни о чем даже говорить не нужно. Так вот суть какова. Я, упав, грубо говоря, на дно в финансовом плане, ну, не совсем на дно, но это такое образное выражение, упав на дно, я начал планировать свою жизнь. Я начал задумываться, сколько мне нужно денег. Опять же, годы то идут, И пока молодой, ты как-то так легкомысленно смотришь на все происходящее вокруг. Когда же наступает определенный возраст, ты вроде бы как перешагиваешь вот эту вот молодость, юность. И наступает момент, что ли, взросления. Когда ты осознаешь, что следующим этапом будет уже старость. Понимаете? И ну, ты поддерживаешь форму, ты занимаешься спортом, ты там э, бросаешь пить, бросаешь курить там, или еще что-то. В общем, меняешь свой образ жизни. Следовательно, и в голове ты начинаешь э, менять свой образ жизни. Ну, как бы глупым человеком я себя не назвал бы, хотя было много поступков, которые я мог бы и не совершать, и которые могли бы результатов плохих мне накидать. И мой плюс то, что я замечаю их, признаю, анализирую, делаю выводы. И иногда у меня получается справляться со своими какими-то минусами. Так вот, что мне это дало? Мне это дало возможность пересмотреть ценности. Все те, что есть, все те, что я могу приобрести на перспективу. И как их можно использовать, как я хотел бы их использовать. Потому что я понимаю, что рано или поздно наступит старость. И как бы там ни было внутри, в душе, физически мы все-таки будем, мы перешагнем вот этот рубеж. И вот тогда мы вообще уже в принципе в плане бизнеса сделать ничего не сможем. И деньги, которые хорошо, если получим, предположим, какую-нибудь трехкопечную пенсию, да, кто-то социальную, кто-то по выслуге, кто-то по рабочему стажу, там, много, ну, это неважно, по-разному. Ее ведь все равно ни на что не хватит. И вот тут я задался вопросом, очень серьезно так подошел ко всему, и подготовил план своей оставшейся жизни. Причем я, грубо говоря, ну, образно выражаясь, написал. Я на самом деле его не написал, он у меня в голове. Я написал план своей жизни в нескольких вариантах с разными направляющими на случай, на случай если, предположим, что-то не будет получаться. И двинулся в параллельных прямых к своей цели. Я фактически... Вот знаете, как э, в фильме «Золотой теленок» по-моему, Ильфа и Петрова, да, там был момент, когда Стаббендер э, к Шуре Балаганову приехал, уже после того, как он получил свои миллионы, он спросил, Шура, сколько вам нужно для счастья? И вот тот э, совершенно точно назвал ему цифру, назвал ему сумму там, до копейки. Там, это, было, это было достаточно интересно. Мне запомнился этот момент. Почему? Потому что... Относительно до копейки и я могу назвать сумму, которая мне необходима. И более того, мне как бы больше, ну будет больше, да, Я есть у меня резервный вариант, и я смогу сделать еще больше. То есть, возможно, помочь каким-то людям дополнительно, там, друг своего инвалида, может быть, поднять на ноги. Потому что там как раз бездонная яма в плане лечения, когда человек парализован, это, это туда сколько денег не бросай, они просто исчезнут, и я по одно время там вкидывал, вкидывал, вкидывал, а потом я понял, что так я просто сам банкрочусь. И я принял решение позаботиться о нем капитально, когда на то будут возможности. Действительно, возможности, капитальные возможности. Ну, иначе это просто, сами понимаете, это ерунда. Это как вычерпывать воду, когда у тебя в корабле там куча дырок в днище. И... Ты, если не включишь насосы, тебе ничего не поможет, если дырки не начнешь делать, Но это такая метафора, может, нет места. Так вот, у меня есть план. И у меня есть, грубо говоря, так образно выражаясь, смета. Но это даже не образно выражаясь. В принципе, у меня есть действительно смета и бизнес-план. Что мне делать, как мне делать, там, где какую землю купить, где какая техника понадобится. где. И я уже изучил рынок недвижимости, я изучил... Более того, уже есть земля в другой стране, и там то, то, то. Но, опять же, когда начинаешь, окунаешься, скажем так, в реальность, окунаешься в действительность, то ты сталкиваешься с тем, что некоторые вещи, которые ты предполагал, они в реальности выглядят совершенно иначе. И это очень важный момент. И это хорошо. Ну, то есть для того, кто взвешивает, как ему поступать. Поэтому планы наши, конечно, могут меняться, но... Это именно план, это план на богатство, это план на то, как расходовать свои средства, это план человека, который живет по принципу «я приобретаю то, что мне необходимо, а не то, что я хочу». И когда закончились деньги, я стал жить исключительно вот так вот, взвешенно, категорически взвешенно. И для меня вот то, что сейчас происходит, там карантин, все остальное, для меня это вообще, ну, ровным счетом, совершенно никак на мне не отражается. Потому что я привык жить без долгов, без кредитов, без обещаний, без каких-то ягорей на ногах, без кандалов. Ну, у меня нет, нет дыр в финансовом плане. У меня есть большой запас, скажем так, необходимых мне вещей. У меня есть большой запас там, интеллектуальной собственности, еще чего-то, еще чего-то. Ну, в общем, список длинный, я не буду весь его перечислять. И когда наступила вот эта вот херня, где сейчас люди находятся в карантине, предположим, и они, ну, в той же Российской Федерации, да вот родственники мои, там племянники, друзья, они столкнулись с тем, что их бизнес, которым они занимались достаточно успешно, но они и жили, скажем так, хорошо, у этих людей есть целый ряд потребностей. Вот они вляпались, короче, в ситуацию, когда бизнес умер, э, счета они никуда не исчезли а денежки перестали поступать. Более того, люди еще и ограничили в передвижении. То есть так, может быть, они что-то предприняли бы, но меня, конечно, я, я в шоке от того, что происходит, то, что людей штрафуют за то, что они выходят из дома, при этом не объявляя чрезвычайное положение, чрезвычайную ситуацию, дабы не платить людям... Ну, ой, я не хочу в политику влазить, у меня есть столько огромное желание много сказать гадостей на руководство, и на, на всех, всех чиновников, всех до одного, потому что я вижу, какую чушь они вытворяют, какую гадость, как они этим пользуются, как они лишний раз отбирают, нарушают права людей, попирают Конституцию и все остальное. Ну, и для меня это неудивительно. Почему? Потому что я всегда знал, что они не будут соблюдать закон. Закон работает для нас, для тех, кто внизу, а для них закон работает совершенно иначе. Скажем так, они и есть закон, и это важно понимать и понимать, вот когда человек понимает, что власть лжива, власть преступна, и закон — это их плеть для вас. Вот как бы и все. А вы не владеете ничем, и э, всем имуществом в стране владеет исключительно государство. Как вот, например, в нас Конституции прописано, что все земли, все недра, там, все ресурсы, они принадлежат исключительно государству. И мне после этого кто-то там говорит, что типа, частная собственность, у меня частная собственность. Послушай, можешь этой бумажкой подтереться, потому что в правах абсолютно равны. Те, кто владеет частной собственностью, арендуют, или владеет там по наследственным каким-то, я, я, я тоже не помню, аренда там. В общем, я сейчас я забыл терминологию, не хочу сейчас копошиться. Суть ролика такова, что мы неправильно живем в плане взвешивания своих возможностей, своих э, ценностей. Шкалу ценностей это давно надо пересмотреть. Опять же, свой список затрат тоже давно надо пересмотреть. И нужно отказаться, категорически отказаться от долгов, от кредитов, от обязательств дополнительных. Нужно быть легче, нужно быть проще, мобильнее. Мы нас приучили к другому. Я, когда смотрю на все это, я постоянно говорил «делай золотой запас, делай золотой запас». Всем своим, ну, друзьям, знакомым, родственникам. От а, друзей у меня не осталось, но Суть не в этом. И я слышал в голосах раздражение, когда я людям это говорил. Причем людям, которых я люблю, которых я ценю, которых я уважаю. И мне обидно, что люди вот так вот э, ко всему этому относились. Ведь, блин, э, я даже слышал подобного рода фразы, типа э, не считай мои деньги». Ну, чушь какая-то. Я не считаю твои деньги. Я, наоборот, может быть, пытаюсь поделиться добрым словом, добрым советом, дабы ты в итоге не попал в просак кстати, просак, ну, это такое словосочетание, чтобы вы понимали. Я просто знаю смысл этих слов, поэтому. Вот, и многие люди вляпались. Я понимаю, у многих вообще не было денег более чем на месяц для жизни. И когда я вижу, что с ними происходит, это, конечно, трагично, это обидно, но у некоторых деньги были, и они просто жили на широкую ногу. Я сейчас вижу, как те, кто совершенно так легкомысленно разбрасывались деньгами, там, 10 баксов на чай официанту, 10 баксов там таксисту, 10 баксов то-то-то. То есть, как бы, э, люди позволяли себе совершенно бессмысленные траты, ну, так, проявляли некие такие широкие жесты. Ну, понятно, это не 100 баксов дать швейцару, я согласен. Но все-таки, когда ты имеешь определенного рода доход, и ты не можешь назвать себя богатым человеком, у тебя нет там своей недвижимости, нет своего транспорта, всего остального, и ты э, даже мелочи, казалось бы, разбрасываешь, в итоге это все преобразуется в некую сумму, и достаточно немалую. Почему я рекомендовал бы людям записывать каждую свою трату, хотя бы вот за месяц, каждый день, и потом в итоге посмотреть, все это дело глянуть, подбить. Нет, это брутто, да, грубо говоря. И... Определить для себя, на чем вообще реально можно было сэкономить. Там, нужна ли была там, дополнительная пара кроссовок, или нужен ли был поход в театр, предположим, или в ресторан лишний раз. Нужен ли был новый iPhone в кредит. Как у нас любят это вот делать. Это люди имбицилы, когда дорогую вещь, там, не имея за душой э, ни гроша, они берут и в кредит приобретают какую-нибудь дорогую безделушку, совершенно им не нужную. Это отвратительно, но ну, это глупо в первую очередь. А как для меня, наверное, отвратительно, потому что я научился считать бабки. Да, я тоже примерно так же жил в свое время. Почему? Я и обращаю ваше внимание на данное поведение. И может быть уже поздно. Надо было, конечно, мне раньше об этом сказать, до всего того, что произошло. Но знаете, вот эта ситуация, она отрезвит очень многих людей. Кого-то погубит, кого-то уничтожит в плане бизнеса, Кого-то уничтожит в плане семьи, кого-то уничтожит в плане личности, кого-то уничтожит в плане свободы, кто-то, может быть, даже да, лишится и свободы. Я не исключая, потому что некоторые потянутся в сторону криминала. Поэтому будьте аккуратнее, будьте осторожнее. Суть моего ролика, я думаю, отлично. Смотрите, как уже наборолось. <дых> Суть заключается в том, что... Если вы чего-то хотите, лишний раз задайте себе вопрос, вам это нужно? Если вы обрели какие-то финансовые средства, не торопитесь их потратить. Подумайте, на что реально их можно пустить. Что может создать какой-то базис? Золотой запас должен быть у каждого человека. Если кому-то интересно, я могу потом рассказать, в каких вариациях, я, я не финансовый эксперт, никогда не был, и э, это лишь мое личное мнение. Просто я изучал рынок, изучал там, драгоценные металлы, котировки и прочее, прочее. И я мог бы, в принципе, гипотетически, ну так, в, опять же, без особых каких-то предъяв, э, сказать свое мнение по поводу того, в чем, в принципе, можно хранить деньги, если они у вас есть, дабы их ну хотя бы сохранить. Потому что наш бумажный мир, он такой шаткий, он такой... И электронный этот мир, он тоже такой шаткий. Все шаткое в наше время. А мы ведь не умеем ничего. Многие люди, когда я помню, племянника попросил, говорю, давай там яичницу приготовим или омлетом, или еще что-то, говорю, разбей пока яйца, там, в кружку все э -э -э, сделай. Он говорит, а как? Я говорю, нифига себе, ты что, не умеешь разбивать яйца? Он говорит, ну, только я себя об стену. Я говорю, все ясно. То есть, понимаете, взрослый человек, и он там, короче, в своей теме он исключительно развит, там, по своей профессии вообще прям трендец Но когда дело касается простых вещей, бытовых, оказывается, что он не способен существовать. И я не удивлюсь, если люди думают, что колбаса растет на деревьях, вот, а овощи, ну я не знаю, их приносят обезьяны, к примеру. Поэтому стройте планы. Если вы хотите денег, то вы должны понимать, для чего вам эти деньги. Дабы, когда вы их приобрели, вы не сбухались, не погибли, не попали в проблему, в беду. Некоторые, кстати, получая большие деньги, еще и погибают, потому что все условия этому способствуют. Если вы не готовы к получению суммы, к тому, чтобы на вас свалилось такое финансовое счастье, то я бы рекомендовал вам задуматься над этим. Да и вообще, когда вы поймете, для чего вам нужны деньги, вы же поймите, вы увидите цель в своей жизни, вы увидите дорогу, ну, когда человек видит конечную точку, он следовательно он видит и дорогу, которая от ней ведет. И взглянув на свое сегодняшнее положение, сегодняшнее состояние, даже если человек работает и он имеет, предположим, там крепкую зарплату, хорошую карьеру, должность, еще что-то. У человека есть возможность посчитать, сколько лет, работая на этой работе, у него потребуется для достижения своей, собственно говоря, цели. Вот почему я не трачу время на то, чтобы работать где-то там, вот, ну, стандартно, скажем так. Я понимаю, что я положу здоровье, я потрачу время, но при этом я не приду к намеченной цели. Никоим образом. Я не получу, я не обрету должный результат, но потеряю время, потеряю... А время — это самое бесценное, что у нас есть. И здоровье, естественно, потому что нахер я никому не вперся. В наше время мне могут предложить только тяжелую работу и далеко не самую высокооплачиваемую. И совершенно похеру, что я писатель с мировым именем, что у меня там херово туча знакомых, которые сейчас стали бесполезны. Что есть там регалии, я писатель года-четыре года подряд, там поэт года-три года подряд, там премия наследия русской литературы много. Это никому нахер не вперлось. Я член творческих союзов, в том числе там член, член союза кинематографистов. Да, все, что я делаю, это хожу на знаете съезды, всю эту херамонию, слушаю этих старых пердунов и думаю, зачем я сюда пришел? Лучше бы я дома посидел или там пошел бы куда-нибудь погулял. Я, ну, ладно, там вижу каких-то старых знакомых, но ничего, собственно говоря, не происходит, и... Я тупо плачу взносы во всю эту херню и понимаю, что это все ширма, это все чушь, дичи, бред. Стройте планы, обретайте цель и идите к ней, Потому что вот то, что происходит сейчас, и это далеко не конец. Возможно, возможно будет намного хуже. Некоторые предрекают, что мы вернемся к 90-м. Я хорошо помню, что это такое, я хорошо помню, какой беспредел творится на улицах: бандитизм, ракет многое другое, как молодежь, знакомая мне, которая потом пересидела вся, половина погибла, половина пересидела, половина сколола. Ну, в общем, не, ну не половина, понятно, то есть, частями я так говорю. В общем, кто скололся, кто, кто в гробу давно лежит, кто сел и потом вся жизнь пошла под откос, кто, ну, а кто скажем так, спал, спасся. Хотя пересидели фактически все. Вот. Почти все зэки. И ничего хорошего в этом нет, когда молодой человек попадает. А бомбили направо-налево тут. И шапки норковые летели, и дубленки. И что там только не было. Не я. На меня не смотрите. Ну, я, скажем так, я просто говорю о том, что что происходило в 90-х. И я это помню, я это знаю. И я тому свидетель. Причем хороший. Я помню, как тут район на район. Как тут, черти, что творилось. смотрящие, и все такое прочее. Вот. Стройте план, и вы будете знать, для чего вы вообще живете. Жизнь по накатанной — это самое бессмысленное существование. Это, это существование, это не жизнь. И она ни к чему не приводит. Она приводит только к тому, что человек теряет время и теряет здоровье. И упускает шансы, и теряет себя. В последующем большинство людей, абсолютное большинство людей, они разочарованы. Они все равно остаются одиноки, несмотря на то, что у них семьи, дети... Они теряют имущество, они... Что только они не теряют. Самое главное, они теряют самоуважение, потому что наступает момент, когда э, человек уходит из коллектива, и все, вот он работает, вроде бы близкие люди, знакомые, друзья, вместе отдыхают, бухают, там, разговаривают, на шашлыки ездят, там, дети их дружат, а потом раз, и, и все, и ты нахер никому не вперся. И потом дети вырастают, уходят, и бабки твои обесцениваются, накопления. Я столько раз видел, как обесцениваются бабки, но вы не представляете. И... Я нашел вариант, который ну, позволяет, позволяет себя обеспечить, хотя бы себя успокоить. Так вот, в моей жизни тут ничего особенного не произошло. Мне так и сказали некоторые люди, говорят, «О, ха, тебе, наверное, похеру вообще все то, что происходит». Я говорю, «Да?» Потому что я как жил в своем мире, в своей реальности, я так в ней и живу. Я самодостаточный, у меня все есть, и мне... То, что мне надо, я знаю, что мне надо. Я иду к своей цели и никого не слушаю. И говорится, отстаньте от меня. Я перерос тот возраст, когда я должен кому-то что-то доказывать. Я состоятельная личность и действительно личность. И я горжусь этим, я люблю себя за это, я ценю себя за это. В этом грандиозный плюс. И это замечательно. Ну, для меня как минимум. Ну, может, и для вас, если вам нравится то, о чем я говорю. Потому что... Многие, многие мои подписчики, которые прибавляют, все же прибавляются, да, мне это нравится почти каждый день. Вот бывает и по многу сразу одним махом. И мне нравится, что люди слушают, люди конкретные, не те, кто прибежал, и убежал, посмотрел, не понравилось, свалил. Мои со мной остаются, это замечательно. Жалко мало комментариев пишите. Потому что все-таки обратная связь должна быть. Ну, ладно, это не, не суть важна. Может быть, дорастете до того момента, когда будете иметь желание и возможность высказать свое мнение, не боясь огласки, осуждения и чего-то там. Вот. И очень прошу, если вдруг кто-то пишет комментарий, пожалуйста, подбирайте слова. Во-первых, не ругайтесь матом. А во-вторых, если пишете комментарий, то не удаляйте его. Потому что если вы хотите его потом удалить, вы его лучше не пишите сразу. Я не буду с вами общаться по той простой причине, что мне не нужно тратить время на вас, на диалог, на общение, чтобы вы потом еще и удаляли свою переписку. Я не вижу в этом никакого смысла. Поэтому хотите удалить – не пишите сразу. Написали – значит оставляйте, иначе я вас забаню, заблокирую. Ну, мне, мне не интересен такой зритель, который говорит что-то, а потом он это дело удаляет, потому что он посчитал это ненужным. Взвешивайте слова, которые хотите сказать сразу. Это без обид, это без, ну, без какого-то негатива совершенно. Это просто, мне просто надоело. Пишешь пишешь, человека общаешься, а потом херак комментарий удален. Ладно, там я раньше затрагивал ну, какие-то политические темы, откровенно говорил, и человек мог очкануть. Но, но я подбираю тебе слова, и я понял, там, кто, что, чего, почему. Поэтому я стараюсь писать как раз то, что с точки зрения закона преследоваться не будет. Так что не волнуйтесь. И по-российскому, в том числе, законодательство, уголовному кодексу. Я отслеживаю все эти вещи. И, ну, в общем, вы понимаете. Вот, подводя итог, буду уже заканчивать. Подводя итог, потом почитаю все ваши комментарии. Вы после, после завершения ролика, если хотите, напишите под роликом. И я с удовольствием их прочту. Я получу исключительное удовольствие. И постараюсь обязательно всем ответить. Ну, наверное, всем отвечу, если время будет. Подводя итог, э, имейте цель в этой жизни, имейте план, имейте понимание ваших желаний в этой жизни. Дабы быть готовым к гадости или к радости. Так вот, в рифму получилось. Ну, я поэт все-таки. С мировым меня, если кто не в курсе. Вот. Хотя кому сейчас нахер этому нужно, не понимаю. Но меня там читают десятки тысяч людей, у меня там в общей сложности где-то полмиллиона читателей. Ну, там и проза, и поэзия, но не суть важна. Читают, главное, интересно. Даже интересно. Кому-то все-таки нравится. Но толку вот этого, поверьте. Так чистая эстетика, так чисто. Чисто моральное удовлетворение. Ну, я уже, наверное, перерос все это. Я издал 7 книг, я уже как так... Ну, вот сейчас, может, еще юбилейный сделаю какой-нибудь выпуск. Не юбилейный, а э, полный сборник сочинений. Хрен с ним пускай будет. Может, самому будет интересно купить. Посмотреть такой фолиант. Берегите себя, думайте, принимайте решения. Всегда с холодной головой, обдумав, взвесив. Ну, на самом деле, если человек хочет предпринять какой-то серьезный шаг, там, дорогая покупка или или женить бы, или завести ребенка, или взять кредит, или, ну, да дофига, дофига чего, как бы, вариантов э, много. Э, блин, просто остановитесь, подумайте. Потому что, вот, люди, казалось бы, да, просто, простое действие. Человек покупает машину, он смотрит такой в объявлении, ну, да, брушную там какую-нибудь старушечку, покупает там два ксаря, там, три ксаря она стоит. И он такой, о, типа, недорого, надо брать, там, все дела. Ну, а вот, как я, допустим, смотрю на ту же машину, это вот вам пример, да, бы вы имели представление. Я смотрю, Ага, там три ксаря, предположим, она Хорошо. Так, налог заплачу столько. Там страховку заплачу столько. Резину дополнительную куплю, столько, расходники поменяю столько. За год топлива залью столько. Так хранить ее будет там. Предположим, если есть место хорошо, если нет, значит стоянку заплачу столько. Там э, у нас же есть там, транспортный налог, налог с продажи, там налог на движение, на разрешение движения. Ну, короче, там техосмотр, всякая, всякая шляпа. В общем, это в итоге набегает в определенного рода сумму. И я смотрю, машина стоит на самом деле, по факту, не, не три косаря, она для меня уже стоит там, предположим, пятьюню. И это при самых хороших раскладах. Поэтому, когда я смотрю на какую-то вещь, я ну, немножечко дальше смотрю, более пронзительнее, скажем так, чем, чем э, обывательская личность, чем обывательский человек, какой-то обычный. Ну, не хочется так говорить, обычно, но, но вот, где-то так. Поэтому оценивайте, да. Ценник в магазине, в салоне, это в объявлении, это не значит, что это все, что это предел. Вы, у меня раньше было желание, не желание, а понимание того, что если хочешь купить тачку, машину, да, то у тебя должно быть минимум на две таких. И это серьезно. И вы должны это понимать. И это очень просто. Точно так же, там, тот же кредит, но неужели так сложно подкопить несколько месяцев и потом купить за свои деньги? Не... Вы же сами содержите этих банкиров, этих ублюдков, этих ушлепков, которые обдирают вас, которые лишают многих людей недвижимости, не позволяют им выехать куда-то, эти долги, эти проблемы. Это вечная кредитная история. Я всегда поражался. Неужели тебе вот какой-то вот это новый телевизор, простите, хочется ругнуться, но новый мобила, там, ищушь... Какой-то говнище. Неужели вам хочется вот это вот прям сразу приобрести? Вот настолько вот хочется пафос потонуться, показать, что ты типа лучше? но это как в США, там такая же история с лизинговыми тачками, да, когда человек в лизинг берет новую тачку, он едет на ней такой весь вообще, фраер, там, Мерседес из класса, там, какие-то там еще что-то, и он такой. Я типа такой весь вообще из себя. Сам живет в вагончике, да, в трейлере каком-то, или там в пердежнике, в подвальном помещении. Э -hmm. Живет этот фастфуд кончено, да, закупается там, я не знаю, в секонд-хенде где-нибудь. Но зато, на, посмотрите, я вот еду. И при этом эта тачка не его, он за нее платит за пользование, потом через два, через три года вот, от нее избавляется, берет другую и точно так же продолжает за нее платить. Это тупая арендная тачка. Но люди не знают, не, не видят, не понимают простых вещей, и они думают, что кто-то живет по-другому. Нет. Там, ты взять тех же блогеров, предположим. Ну, вот я сейчас снимаю в квартире, у себя дома, грубо говоря, это мой кабинет. Ну, и вот как, как есть. он У меня там доска для пресса, велосипед стоит, там еще что-то. Но это, это вот я не наводил порядок, это у меня, это, это, это реально. А когда я там вижу каких-то блогеров, которые влоги ежедневно делают, там, не, не хочу называть имен, не хочется никого там, типа, э, при, припускать и все такое прочее, ой, типа как Катя званить. Ну, неважно, короче. Не, не надо, я не хочу ничего про этих людей плохо сказать, но я, так я для примера. Так вот, там все такое, такое уси-пуси. ну посмотрите, я кушать, как я готов, листики салатика выкладываю, помидорки черри. Ну, что ты мне сказки рассказываешь? Но складывается впечатление, что ты, извини за выражение, и не пердишь и в туалет не ходишь. Ну, и с утра у тебя изо рта не пахнет. Что ты прям вот ну, идеальные такие? Поймите, то, что видите в этих влогах, то, что видите в блог блогеров, э за редким исключением может быть человек, который будет вести себя адекватно, будет иметь понимание об эстетике, о красоте, то есть там еще о чем-то, и будет. Показывать вам настоящую жизнь. Поймите, настоящая жизнь никому не интересно. Это должна быть феноменальная личность с исключительным вкусом а сознанием в реальности, чтобы была поставлена речь, был огромный словарный запас у человека, огромный запас знаний, была хорошая, прекрасная внешность, там, он, как любит говорить, лук свой, да, там, все такое прочее, говнище. Вот. Реальность, она немножко другая. И я горжусь тем, что я делаю, я горжусь тем, что я рассказываю вам о реальности. Да, это моя реальность, это мое видение, и это мое мнение, и только мое, и вы должны всегда это помнить. Но я делюсь с вами, и отталкиваясь от комментариев, которые мне оставляют люди, мое мнение совпадает с мнением других людей. Я действительно говорю людям что-то полезное, им помогает. Я исключительно горд, когда мне пишут люди разных возрастов. Я вижу, как у меня сейчас в аналитике, я смотрел, как у меня растут просмотры, растет количество подписчиков, прям в процентном соотношении я начинаю прям вырываться из этого болотистого состояния. И очень рад, когда вы в WhatsApp скидываете, там еще, куда мои видео, короче, рассылаете, как только можете. Это ну, для меня это просто вообще охренительно. Наверное, вот, начинает работать такая своего рода реклама, да, потому что так бабла надо заплатить. Конечно же, где его взять-то? Но я не настолько бога... да, богатый. Это еще надо понять, что такое богатство. Что для человека является крупной суммой, что для человека является состоянием. Кому-то богатство, ему, я не знаю, и, и денег-то в принципе не надо. Потому что человек там ведет свое хозяйство, у него корма, у него будет приплод, там, я не знаю, гусей, там, свиней, еще что-то овощи какие-то, он это все дело по сезону продаст, он там получит копеечку с нее, платит, что необходимо закупить, там еще что-то. И у него все замечательно, он своими руками колит дрова, он проводами редко пользуется, у него все грамотно по-человечески. Обязательно покажу вам на втором канале, на своем, обязательно на третьем, вернее, на своем канале, обязательно покажу вам потом, если будет интересно, если вам вообще сельское хозяйство интересно, покажу потом и ветрогенераторы и многое другое. и Накопители дождевой воды, сборники, скажем так. Накопители, правильно бы сказать, да. В общем, о, там очень многое мне хочется показать, и, естественно, я все это буду делать своими руками, и, наверное, в этом будет прелесть, в этом будет. А не то, что, знаете, там, нанял работников... <coughs> Простите. <coughs> не то, что нанял работников, там, заплатил, запашлял там, как кто там блогер трансформатор да там бабла уже столько что прям угадиться можно я не знаю можно бабками этими просто трендиться. они там строят себе домины такие я не знаю сколько там квадратных метров по моему там просто запредельно что-то что-то запредельно и все на умный дом автоматика шматика, мне вот интересно как они там будут когда у них электричество отключит вот это было бы интересно посмотреть. Электромагнитный импульс, молния, обрыв линии. Ой, тут. Да, дофига да чего. То есть, ну, как бы вариантов. Нет, я не злорадствую ни, ни в коем случае. Как бы я не, ну, не проклинаю людей, не, не хочу сказать, что, типа, кошмар, так нельзя. Ну, я, конечно, не считаю блогерство работой, и мне не хочется говорить, что, типа, блогер заработал. Хотя это физический труд, и он, ну, легкий, Тут уж никуда не денешься. Это да, это правда. Я сам понимаю, что, ну извините, снять видео, смонтировать, там пойти выбрать место, выбрать время, найти тему, там как-то все это дело проговорить, я хоть и не пишу сценарий. Казалось бы, мелочь, да, ерунда. А все равно, потом пока залил это все дело, опять же, интернет не бесплатно, это не бесплатно. Там, хочешь снимать, я уже столько этих штативов накупил, столько этих микрофонов, говнички. И это причем не профессиональное оборудование, совершенно. Это как бы ну такие бытовые вещи, того и вещи. Поэтому нет, я не злорадствую на, на этих людей, на этих блогеров ничего плохого не говорю. В том плане, что, нет, мне похеру их мнение вообще на самом деле. И мне на них тоже, как говорится, похер. Просто я вам говорю о том, что когда смотришь вот эти расточительные вещи, я довольно часто вижу дома такие дорогущие, и я когда захожу там в техническую комнату, вижу насосы, ой, там столько котлы, там прочее. Я смотрю и думаю, блин, сколько бабла закопано в землю. Самые люди на один фундамент. Вбухали там, по-моему, минимум 10 ксарей зелени. Я понимаю, что я за эти деньги ну, могу себе позволить приобрести и дом, и участок. Да, он будет дальше от города, но он будет лучше, и участок будет больше, и территориально я выберу, где хочу, и он будет со своей водой и со всеми делами, и будет уже готов для жизни. Другое дело, там сколько чего мне придется переделать, ну, как привести в порядок, но все равно у меня, допустим, большее предпочтение я отдаю там, русской печи, камину, то есть вот таким дровяным, твердотопливным, скажем так, обогревательным системам и для приготовления пищи, и контур воды там можно разместить, заодно и горячую воду параллельно получать. Не будем, короче, уходить в эти в технические тонкости, то так это ролик никогда не закончится, я уже почти на час наговорил. Вот. Э, подводим итоги. Думайте, Думайте, еще раз думайте. Задавайте себе вопросы, не бойтесь. Не принимайте скоропалительных решений. Я вот поставил себе задачу научиться не нервничать, научиться не злиться на людей, не реагировать эмоционально. Потому что у меня бывали случаи в жизни, когда меня провоцировали, это очень плохо. А, допустим, силовые структуры, менты, там еще кто-то, они, если, предположим, захотят создать тебе проблему, то они как раз тебя будут провоцировать. И вот как ты отреагируешь, то так и в итоге может сложиться жизнь или закончиться. Вот, поэтому я хочу с вами поделиться такой методикой, которую сам еще до конца не освоил, но очень надеюсь, что освоил. Когда чувствуете, что появляется у вас внутри агрессия какая-то, сами себе скажите «Стоп!» Осознай реальность и подведи итоги. То есть проанализируй то, что происходит вокруг. Что происходит? Что за ситуация вызвала Агрессию? Почему вызвала Агрессию? Кто этот человек и что он, возможно, от тебя ждет, от тебя хочет? Может быть, это действительно провокация. Да и вообще, любой негатив он ни к чему хорошему не приведет. Это я вам говорю, у меня богатый опыт в этом плане. Ну и все. На этом, пожалуй, буду заканчивать. Вот. Ваш комментарий почитаю позже. Исключительно был рад поделиться с вами. Ну, какой-никакой информации информацией. Записал для вас почти час. Отлично, я считаю. Для... для того, кто хочет послушать, как я болтаю, это просто замечательно. Это просто находка. <с> я по итогу посмотрю, сколько просмотров будет у такого длинного видео. Мне... мне просто интересно. Ну, оставляйте свое мнение. Как вам такой формат? Вообще интересно, не интересно? Если интересно, то погода у нас отвратительная. Два дня подряд обещают штормовое предупреждение. Я не знаю, что у меня на земле творится. Там, наверное, посрывала все теплицы к чертям собачьим. Там, может, деревья поломала. Понятия не имею. Но и ехать не хочу, потому что дождь, ветер. сегодня вышел из дома и понял, что надо одевать что-то теплое. Опять вернулась к нам зима. Вот Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Было исключительно приятно поделиться с вами мнением. своим мнением. Надеюсь, вы меня поняли. Хоть опять же повторюсь, довольно сумбурный получился ролик. Берегите себя. Пока.